Следующий отель Косанаду Резорт, также находится Билек, также большая территория, также первая линия, пошлите смотреть номера. лобби, уже более современная по сравнению с предыдущим отелем, Так, сейчас посмотрим, квадрат. да, 26 квадратных метров, 2 плюс 1, угу. отлично, Здесь все обычно, начинаем с ванны, и вот такой номер с большой кровати King Size, соответственно, дальше у нас есть кресло и выход на балкон, вот на нас территория отеля Ксенадум, видите, такие колонны, как амфитеатр, греческая, просматривается история, и выход на пляж. 450 метров береговой линии работают более 11 баров по территории. Круглосуточно. Еще категория одна 1 это сьют. Также начинаем с ванны, гостиная с диванчиком. Диван раскладывается, превращается в кровать. Тут как будто приемная врача. Кабинет. Здесь балкон уже с шезлонгами находится. Опять же вид у нас открывается на всю территорию отеля. И сейчас уже сама спальня. Вот большая кровать King Size. Ну естественно телевизор, чай, кофе, это все понятно. Холодильник, мини-бар, все это есть. Мы уже прогуливаемся по лобби, сейчас выйдем на территорию. Здесь у нас находится, я понимаю, ресторан. Сейчас вам вкратце пройдемся, покажу. Здесь конечно сейчас нет меню никакого, потому что еще и обед не начался, точнее закончился, и до ужина еще много времени. Но, тем не менее, все работает, все как обычно. Через, как говорится, прилавок работают, вам будут подавать еду. И в том числе безопасность везде, обработка рук, дезинфекция. На входе, конечно, всегда проверяют маски. И когда вам накладывают еду, это, в принципе, во всех отелях нужно быть маски. Когда вы уже непосредственно едите перед приемом пищи можно, конечно же, маску снять и спокойно уже поужинать, пообедать или позавтракать. Вот здесь специально отдельная такая лаунж зона, поэтому можете здесь хорошо разместиться. Итак, сейчас нас должны проводить на территорию, сейчас пойдем по территории погуляем. Смотрите, у нас открывается отсюда территория отеля, как видите, в таком древнегреческом стиле, да, можно посмотреть и прогуляться, здесь же бассейны и вы как будто и в отеле, и в то же время как будто в музейной части, например, Турции. На территории, конечно же, еще присутствует СПА. Большой детский клуб, более 5000 квадратных метров, где можно оставлять детей старше 4 лет. Он разделен на группы категории возрастов, то есть от 4 до 8, от 8 там, до 16 и так далее. Вот. Поэтому детям можно там насладиться своей игрой, за ним присмотрят анимация, и как бы вы не будете... Конечно, на эту тему голову греть и отдыхать спокойно то есть все это есть как говорил много баров на территории расположено более 11 штук отель работает, уже открыт, принимает гостей потом видите уже люди здесь все отдыхают есть на территории несколько, не ошибаюсь, теннисных портов ну, здесь вообще в Белехе, заметьте, очень много есть такого формата что при отеле есть так или иначе какой-то вид спорта причем так основательно Занимается, Но это рассчитано на то, что приезжали спортивные команды, заселялись. И Мы с вами сейчас заходим в детский клуб, называется Фрэнси Land. Как раз с его огромной территорией. Здравствуйте. Здравствуйте. Кстати, у Корла есть программа сам Family Club. Если не ошибаюсь, с 1 июля начинает работать. Да? И, соответственно, вы можете здесь тоже по этой программе оставлять детей. Здесь уже у нас карусельки всевозможные. Кстати, в отеле есть естественно аквапарк, сейчас мы к нему подойдем. Можно покататься на паровозиках С маленькими детьми они могут поиграть в домики. Вот здесь даже есть мини бассейн для малышей. Вот в этой части тоже можно побегать. Еще раз обращаю, смотрите, здесь уже продумано, есть навесы, чтобы на солнце не палило детей, можно было спокойно, нормально отдыхать. Здесь, видите, горки есть для малышей и дальше у нас горки для тех, то постарше, в том числе для взрослых естественно охрана дежурит так что все работает, уже работает да, несмотря на то, что сейчас на улице у нас апрель месяц, но сегодня солнышко пригревает поэтому все отлично в этом плане Ну, дальше мы идем здесь есть тоже развлекушки для детей уже постарше вот эти большие горки а покрытие прорезиненное поэтому не переживайте если ребенок упадет ничего не произойдет с ним ну и здесь еще есть вот такой веревочный парк можно по нему полазить все это естественно бесплатно то есть пожалуйста хотите проходить полазить побыть таким героем между деревьев везде почувствовать себя альпинистом, пожалуйста конечно под присмотром аниматоров местного персонала здесь тоже замечу лесок и тень так что хорошо мы с вами сейчас выходим к пляжу здесь по правой стороне как раз размещается Рыбный ресторан где-то сказали, или вот этот, или вот этот, честно пока не скажу, думаю, это не сильно, наверное, сейчас принципиально, но тем не менее, ресторанов алякарт на территории 4 бесплатных и 3 платные есть, поэтому, пожалуйста, выбор большой, и сейчас мы переходим вот по такому мостику, здесь есть, я так понимаю, небольшая река, которая разделяет отель от пляжа, а вот эти ресторан рыбный, я так понимаю, вот он на воде стоит, это как раз про него и говорили, да, красивый вид здесь тоже открывается Поэтому прямо сейчас мы выходим уже на где люди купаются Я вам сейчас все покажу Вот еще один а-ля карта ресторан Кебаб -хаус. Это с традиционной турецкой кухней Можно здесь прямо возле пляжа перекусить Здесь тоже снековая продукция Бар итальянский, кстати, здесь тоже есть дольчевита. Вот смотрю, называется уже с вами практически на пляже. Здесь уже установлены шезлонги. Я думаю, просто не в полном количестве своем в полном объеме. Но тем не менее они есть. Пляж уже выровнен. Все, уже, как говорится, укатались, делали, подготовили. Вот посмотрите: шезлонги, водные развлечения, достаточно их много. С этой стороны тоже они есть. Ну и вот итальянский ресторан. Вот э, там, поглядите, есть как раз детская площадка, поэтому, если детям надоело купаться, можно их отправить на детскую площадку. Сейчас э, здесь вот на пирсе, я так понимаю, тоже что-то будет сделано. Но ну, сейчас мы с вами подойдем к пляжу уже. Я покажу, как выглядит здесь вход. Ну, здесь везде песок, да, есть вначале немножко камушки. Потому что песок, я так понимаю, в белеке тоже э, вырывают где-то. Экскаватором приводят, разравнивают и так далее. Все равно это все есть. Но, тем не менее, вход песчаный, как вы видите, максимально. Пологи. Это, кстати, во всем Белейке и в принципе даже наверное можно не выходить и не показывать это все и так понятно вот мы с вами едем оттуда и продолжаем наш путь по Белеку так что вот такой вот отельчик Сенаду Резорт Хай Класс я думаю его можно также найти я не думаю уверен ниже под этим видео в описании есть ссылочка uh, на мой сайт где как раз и все цены на Турцию от всех туроператоров, где вы можете посмотреть уже готовые цены с перелетом, трансфером, отелем, медицинской страховкой, с топливным сбором. Поэтому обязательно переходите по ссылочке и продолжайте смотреть мое видео. Сейчас мы пришли на территорию отеля, там где как раз располагаются виллы. И как раз вот у них здесь тоже есть свой собственный бассейн, чтобы можно было далеко никуда не ходить и проживать вот в таких уютных домиках. В одном из них сейчас я вам покажу, как выглядит номер. Ну вот, как говорится, сейчас мы в один из номеров вот этих вил. это у нас сьют, то есть мы вот здесь заходим, у нас такая гостиная с телевизором, с балкончиком со своим, понятно, здесь у нас уборная, душевая и сразу же еще вот комната, да, то есть с размещением на двух раздельных кроватях и здесь есть еще одна комната также со своим санузлом и уже с большой кроватью king size также есть свой балкон, можно выйти и полюбоваться вот таким видом на сад, где поют птички. Тихо, спокойно и пихтовый вот такой запах. Друзья, мне очень понравилась эта территория, эти номера и виллы. Все, в общем, уютно, комфортно, как обычно первая линия, есть все для детей, есть для взрослых, есть рестораны и... Самое главное вот здесь такое спокойствие и реально отдых, потому что бывают отели где такая суета суета, а здесь вот реально тихо, спокойно, по-моему даже я вот говорю и как будто эхо даже от моего голоса, да, на самом деле птички поют и вот хвойный лес, в общем очень круто, рекомендую. Ну а мы с вами друзья поехали в следующий отель, поэтому не переключайтесь, не забывайте подписаться на мой канал, поделиться видео, поставить свой лайк, поехали дальше.